Начинаем уже пресс-конференцию, фестивали общественных инициатив социальных МНВ. В рамках дневного фестиваля планируются выставки, мастер-классы, дискуссии о развитии общественных организаций, также презентация около 40 гражданских инициатив. Параллельно с выставкой посетители смогут принять участие в мастер-классах, научатся сортировать мусор, узнать, что такое склод и многое другое. Клод абсолютно бесплатный. Об этом и обо всем поподробнее. А Расскажут Наталья Тафимова, координатор проекта Социальный витамин В и Галина Уварова, менеджер по работе с участниками проекта Социальный витамин В. Здравствуйте, девушки! Кто из вас начнет? Наверное, Наталья? Да. Координатор Пожалуй, проекта. начну и хотелось бы сказать пару слов. Во-первых, что это у нас уже второй э, витамин. Вот. Первый мы проводили в начале этого года, в феврале. Это был такой э, тест-драйв э, подобной формы проекта. Ну, он был достаточно успешный, плюс 400 человек пришло, организации было где-то более 30. Ну, всем понравилось, и мы получили достаточно активный фидбэк и от участников, и, собственно, от гостей, волонтеров, и тех, кто просто хочет ими стать. И подумали, почему бы не сделать еще раз, и вот, собственно, его и делаем. Этот раз это будет уже фестиваль, потому что он двухдневный. Второй день мы запланировали больше для общественных организаций, то есть такая профсоюзная тусовка, такое место, где люди могут пообщаться с теми, кто занимается тем же самым, кто разделяет практически те же проблемы социальные, борется с тем же злом. И таким образом люди могут объединить свои усилия, могут перезнакомиться, могут получить дополнительную информацию о третьем секторе и ну, обменяться опытом, что немаловажно, потому что э, ну, у строителей, например, там есть свой профсоюз учителей, есть и курсы повышения квалификации, например. А у общественников получается, что ничего этого нет, и вот мы пытаемся э, своими силами и силами других общественных организаций создать вот такое вот поле э, интеракции, взаимодействия. Галина, есть что Естественно, я согласна с тем, что сказала Наталья. Хотелось бы э, сакцентировать ваше внимание на том, что а, одной из целей проекта является увлечение, скажем, посредственного харьковчанина в общественную жизнь города. Люди, которые э, ну, являются жителями нашего города, ну, неважно, приезжими, так или иначе, они берут участие э, в его жизни, но в то же время они не чувствуют себя как... Э, частью э, вот этой общественной сферы. Да? Мы видим, что происходит очень много интересных проектов и инициатив э, в городе, но люди не знают, как можно к этому присоединиться. И вот э, социальный витамин является одним из способов, э, чтобы э, позволить встретиться людям, которые хотели бы реализовать себя или поучаствовать в чем-то вот, э, социальном, но не знают, как это сделать. А мы будем поподробнее остановиться на мероприятиях, где будут проходить, что будет, за да. скольки до скольки? А. Ну, первый день у нас будет проходить в Чернобыльской сирийской мастерской, это Фрунзе-1, и там, как я уже сказала, будет мастерня агромандских организаций. То есть это будут дискуссионные панели по ряду тем институционного развития, это и то, как быть более устойчивым, и как быть более креативным. И недавно был новый закон о общественных организациях. Будут рассказывать о том, как правильно себя перерегистрировать, все документы сопутствующие подготовить. То есть ну, вся информация, которая, в принципе, она вот на слуху, но эксперт где-то выжидает, и вот мы его пригласим, и люди смогут пообщаться. Вот. Второй день непосредственно мероприятие, которое называется ярмарка, оно будет открыто для всех, будет очень масштабным, будет проходить в еврейском центре Байдан, Тобольской. Площадка очень большая и оказалась гостеприимной. К нам они согласились нас к себе пригласить абсолютно на свободный Безвозмездно, скажем так, на свободных правах, вот, потому что им тоже интересна эта тема, именно вот, ну, разбудова Харьковской громады. И, собственно, мы хотим, чтобы все проактивные люди, которые мне безразлична громада и ее жизнь, и ну, это неотъемлемо от развития личностного, приходили, участвовали и таким образом в вместе мы могли сделать это мероприятие. То есть, ну, я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что у нас есть э, организаторы, э, команда организаторов, но очень много делают и общественные организации, и э, волонтеры, которые нам помогают. Ну, таким образом, получается, что это э, плод коллективных усилий. Ну. Есть еще вопросы, Конечно, есть. Так, пожалуйста. Uh, я смотрю вашу программу, возникает вопрос. Фактически у вас, я вижу два таких четких направления. Социальные проекты для города и историко-культурологические проекты для города. Почему вы вот, собственно, такие две, два вектора выбрали? Ну, когда я говорю культурологическую, я смотрю, старый Харьков у вас будет участвовать. Возрождение бренда Украины. Вот такие интересные проекты культурологического характера. И параллельно с этим, вот я тут видел проект для людей с особыми потребностями, еще под подобные, там, социальная адаптация. Вот как вы видите сочетание? этих два совершенно разных вектора общественной жизни города, совместятся ли они в одно время и в одном пространстве. Uh -huh. ну, я скажу пару слов, почему были выбраны такие темы. Агаля, поскольку она работала непосредственно с общественными организациями, уже расскажет подробнее о них. Вот. Э, темы э, и на первый, и на второй день выполнены не случайно. Мы проводили опрос, что людям интересно, Услышать и опять-таки, что могут предложить общественные организации, где их экспертиза. И таким образом, собственно, все меню было сформировано именно по запросу, и по предложению. То есть мы сами особо ничего не сочиняли. И ну, получилось, что мы тематически разбили на три блока презентации, которые будут происходить. Там будут, ну как мы его назвали, развивай общину громаду. То есть, это то, что непосредственно для Харькова важно и интересно такие более ну, вот, локальные харьковские вещи далее это будет э, по расширению э, сознания нашего общественного сознания это э, вот как раз туда и социальная инклюзия входит и в бренд украины ну вот это, это такие вещи которые э, Живая библиотека. Те вещи, которые э, еще не были, скажем, в нашем сознании, или в сознании большинства харьковчан, они только недавно входят, они новые. И мы очень хотим, чтобы они, э, о них люди узнали и э, приняли их, и развивались в этой сфере. И ну, последний э, пункт. Э, Последняя часть тематически — это о образовании. Образование неформальное и образование в течение всей жизни. Потому что, когда мы заканчиваем школу или вуз, это не значит, что все баст, вы закончили учиться. К тому вот тоже какие-то новые веяния в этой сфере, то, что предлагают наши общественники, мы хотим тоже рассказать об этом. Вот. Ну вот Валя подробнее, может, расскажет о э, самих организациях, их инициативах. Да, дело в том, что... На мастер-классах и на презентациях будут представлены не все организации, потому что в этом году список очень большой и, и физически не хватит времени. Поэтому это получилась, да, такая своего рода выборка. Вот, но по сути, как, ну, мы были открыты для всех организаций, мы старались распространить голос по всему Харькову, скажем. Вот, и основным критерием, ну, вот, как мы видели нашего идеального участника, это организация неприбыльная, которая имеет какой-то действующий проект или инициативу, к которому э, э, любой человек может присоединиться, как-то в этом поучаствовать и помочь. Вот. Ну и так получилось, что у нас э, экологических, например, организаций меньше, да? Потому что, ну, наверное, это представляет тоже вот какую-то выборку, э, ситуация общественная в тема, на которую вы обратили внимание, получается, э, они более, скажем, больше уделяются внимание уже людьми, потому что, очевидно, ну, в этой сфере есть проблемы, но это же как-то отклик на, на болезнь. А, ну еще важно заметить, что мы пытались, ну еще один из важных критериев, это не политическая организация, то есть политику мы ни в коем случае не приемлем на нашем мероприятии и, ну, в принципе, все организации должны быть э, максимально мирными в широком смысле слова, то есть э, ситуация нынче в стране такая, да и вообще, собственно, наша общественная позиция такова, что мы э, как инициатива, как организация, мы объединяем, но не разъединяем, потому что слишком много факторов разъединяет сейчас на обществе. и, э, пожалуй, есть смысл все-таки объединиться, ухватиться за то хорошее, что для всех нас ценно. Да, именно по организациям. У нас участники все это ну, некоммерческие или есть, возможно, которые занимаются какой-то, вот, не знаю, продажей, это, ну, идейно, вам близки? Мы отбирали именно по принципу, чтобы это была или инициатива, или общественная организация, то есть неприбыльная. Мы вынуждены были отказать некоторым организациям или инициативам, которые работают на самоокупаемости потому что все-таки это уже не общественное начало. То есть мы их приглашаем приходить в качестве посетителей, пообщаться. Да, эта атмосфера будет очень благоприятной для установления новых контактов. Возможно, там в одной сфере люди как-то э, ну, родится что-то новое идеи, но как участники выставки, ну то есть э, с презентацией своих инициатив no, мы их не приглашаем. Это все только организация или как соль? может быть, один человек. Масштабные, быть, да, то есть ну, см, Смысл в том, чтобы не ограничивать, сколько бы там можно было э, наших участников, ну, кроме тех, которые мы уже озвучили. То есть это может быть один активист, у которого есть проект. Ну, он в состоянии его потянуть один, но он его делает, э, люди могут к нему присоединяться, возможно, ему нужны партнеры или волонтеры, пожалуйста. то есть э, э, такие э, Проекты тоже нам интересны. Ну, то есть это может быть один активист из проекта, может быть, инициативная группа, может быть, благотворительный фонд, может быть, общественная организация. То есть, ну, в принципе, все, что вмещает в себя третий сектор, любые виды э, консолидации людей, ну, или там одиночных э, активистов. Вот. То есть, ну, неважно, зарегистрироваться или нет, главное, чтобы социальная польза была максимальная. Вы будете на этом мероприятии привлекать каких-то людей с власти каких-то значимых, я имею в виду, чтобы для них был выход на инвесторов. инвесторов. Ну, то есть там будет вот такое, у них возможность какие-то ну, вот, знакомства с инвестицией, ну, с материальной помощью. Ну. С властью, Смотрите, деньги, это, которые захотят помочь. это не было главной нашей да, целью, да, да, да. но если это будет опосредовано, как-то к этому придет, мы абсолютно не против. То есть мы создаем среду, а как она наполняется, собственно, диктует сама среда. Мы лишь пытаемся аккуратненько так, ну, модерировать в определенных рамках, дозволенного, общественно приемлемого и полезного. Вот. Но из, ну, я не совсем поняла вопрос, то есть если Ой. это если говорится о каких-то высокопоставленных лицах, то обещал к нам прийти в гости посол, точнее, консул Германии, вот, потому что нас поддерживает Министерство иностранных дел Германии. Вот, он был впечатлен темой вообще того, что мы делаем. Ну и вот если у него получится, потому что человек занятой, он. Возможно, будет присутствовать. Вот. Ну, а так, в принципе, поскольку мы сами по себе, ну, говоря уже, кто мы, мы друг природы, инициативная группа, мы не зарегистрированы. Ну, и также у нас есть общественная организация спилкования в усть тоже достаточно старая, бородатая, с 98 -го года еще, начиналась как организация одной семьи в Люботине, достаточно активной, учителей там была. Там, собственно, ничего не было, я не пытались что-то делать для своих детей. И постепенно это все дети выросли, теперь ну вот, часть детей это мы, и мы делаем что-то уже дальше в Харькове ну, на более широкий масштаб. Вот. И поскольку мы не забыли движение, мы все стараемся делать сами, привыкли делать сами без поддержки государства. Ну, опять-таки, мы третий сектор, потому мы пытаемся очень сильно как-то так вот отделить третий сектор от второго и первого. Но если они заинтересованы, мы не против, чтобы они приходили, участвовали. Ну, на, на, на данном этапе, э, ну, поскольку у нас пол был открыт, э, ну, желания особо не изъявляли э, ни бизнес, ни э, государственная структура. Однако одна государственная структура — это наши давние партнеры, э, Национальный парк Слобожанский, они будут участвовать. Это исключение. Почему? Потому что у них есть на базе, э, на базе них, ну, собственно, мы и развивали это волонтерское движение. У них огромное количество проектов, например, учет бобров, куда нужны волонтеры. И таким образом они представляют обще общественный кусок, скажем так, сектор своей государственной организации. Потому они будут участвовать. Вот. Я хочу добавить, возможно, это относится к вашему вопросу, что у нас не было такой цели привлекать какие-то важные, скажем, фигуры из Харькова или так далее, потому что одно из... Из целей, возможно, косвенных, но было создание горизонтальных связей между организациями, которые работают в одной сфере инициативами из одной сферы в Харькове, потому что несмотря на то, что многие беспокоятся об одной и той же тематике, че, ну, бывает такое, что люди не сотрудничают, или не знакомы. И как бы это одна из вот, желаний предоставить людям возможность познакомиться и, возможно, с Отвечая на вопрос моей коллеги, вы озвучили тезис, который я очень часто слышал от представителей организации третьего сектора. Мы в стороне от власти, мы с ними общаться не хотим, мы сами по себе, мы клуб по интересам. Хотя при этом во всем мире третий сектор, не входя в юридические отношения с властью, так или иначе, ориентирован на то, чтобы влиять на власть через формирование некоего общественного мнения, общественного давления. Рассматриваете ли вы, у вас уже второй проект, рассматриваете ли вы в этом проекте, в следующих проектах, все же таки э, необходимость создания общественного лобби, которое бы оказывало влияние и давление на институты власти, может быть и на бизнес, но в первую очередь на институты исполнительной власти в городе. И сколько можно отсиживаться дома по кухням, обсуждая свои личные приятные интересы? Вот предполагается ли какие-то проекты мастерские по обучению общественному лоббированию в рамках витамина, в рамках... Сейчас в программе не увидел круглого стола на тему. Лобирование общественных интересов. Большое спасибо за вопрос. Вы предвкушаете то, что в принципе, мы хотели сказать в конце. Дело в том, что поскольку я уже говорила в начале, что первый витамин это был такой тест-драйв, то есть мы затестили, посмотрели, как работает формат. Сейчас мы посмотрим, как он работает в более широком масштабе. Вот. И далее, в принципе, мы, ну вот то, что у нас первый день будет панельной дискуссии, мы хотим посмотреть, как это будет работать, и в принципе мы хотим продолжать мастерскую общественных организаций, привлекать экспертов, специалистов из других городов и из за рубежа, чтобы обучать наш третий сектор, потому что... Видим, ну, работая сами уже, мы пять лет работаем, и э, видим, как наши коллеги, те, кто ну, я же говорил, наша организация достаточно уже старая, видели, как генерация э, ГОшников еще в 90 конце 90-х, начало начала х работает. То есть, так или иначе, э, необходимо, э, необходимо постоянно э, проф профессиональная прокачка людей, новые веяния внедрять и, ну, естественно, взаимодействовать и с первым и с вторым сектором. Вот. И таким образом мы хотим просто в мастерской посмотрим, пойдет ли она, будет ли отклик. Потому что делать что-то, потому что только нам хочется, ну, нет смысла. То есть если будет отклик от общественных организаций, мы будем это продолжать. И у нас уже планирован даже следующий тренинг после витамина, который будет посвящен разрешению конфликтов среди общественных организаций именно вот внутри. Вот. То есть у нас есть в долгосрочной перспективе эта идея, естественно, но поскольку стратегия такова, а тактически нынче вот то мероприятие, которое сейчас, у него достаточно простая цель — это объединить все-таки общину нашу Харьковскую, про активных людей, тех людей, которые уже волонтерили или еще только думают, но им, возможно, не хватает э, каких-то знаний, или часто люди просто сомневаются, не знают, что такое количество всего происходит в Харькове. Большинство людей, обычных на улице, вот если спросить, они думают, что у нас все плохо, э, э, люди, как правило, подавлены, и ну, их расстраивает текущая ситуация. Мы же хотим мероприятием показать, что в Харькове много чего делается, куча активного народу, Лед тронулся, и он уже двигается, и таким образом действительно ну, подзадорить кого-то, кому-то, может быть, дать дополнительных партнеров, связи, силы, ресурсы. То есть вот каждый найдет себе что-то по душе, вот кому чего не достает, потому что ну, мы заботимся о нашей целевой аудитории вот с разных сторон. Вот, то есть это главная цель — объединить и показать вот, возможности, и подружить. А далее уже, когда мы окрепнем и станем ну, нетворкинг у нас будет более активный, можно будет думать о лобби и о прочих делах. То есть, ну, все постепенно. Если вкратце... То ну, будет это а да. вопрос более... Мне ну, хочется услышать немножко конкретики. Вот э, в пресс-релизе выписали, что, например, Сергей Вас будет отслеживать мусора. То есть, будет рассказывать что такое Свобода. А что еще будет? Вот то-то, хочется... то, -то, то, -то, то, -то что-то интересное Будет у нас локация разделена на два условных таких центра. Это э, холл, где будет проходить выставка, э, где все организации будут себя показывать... Э, да, по второму, нет. Ну, спросили о втором, я о втором. Э, где организации будут показывать себя, рассказывать о себе на своем столе, который будет оформлен. У нас даже конкурс будет на самый душевный, лучший оформленный стол. Вот. Таким образом, то есть это... По сути, как такая рекламная акция своей организации, когда быстро, доступно, ты привлекаешь человека, он с тобой стоит, общается. Таким образом, мы можем показать и то, что активисты, организации — это люди, это не только проекты, которые ну, сами по себе безликие и такие вот, знаете, как бы роботами делаются. То есть там тоже есть человеческий фактор, мотивация, с людьми можно пообщаться, можно с ними вот, это э, такой вот главный наш формат, который был еще и в первый раз. Далее будет квест для того, чтобы познакомить и подружить всех. Тематически общественные организации будут определены тематикой, их будет раскрыто вопросов квеста, и люди смогут собрать дополнительную информацию, подружиться, пообщаться. Также у нас будет площадка. Это такой проект неакадемического творчества взрослых и детей, вот, дети там будут творить чудеса, э, как раз ну, непосредственно во всем этом пространстве, потому что так или иначе взрослые будут приходить с детьми, и хочется и их вовлечь, потому что ну, мы с детьми живете неразделимы. Э, ну, взрослые тоже могут, в принципе, туда э, присоединиться. <связать> э, конечно, да. Э, далее э, будет у нас еще... Э, это все будет сдобрено чудесно нашей ведущей Дианой Кипрач, которая заведет аудиторию, поспрашивает, э, поможет э, людям преодолеть э, ну, какую-то, может быть, застенчивость. В общем, хотим, чтобы все подружились. А в актовом зале у нас будут проходить воркшопы и э, презентации. Презентации как раз тоже будут э, с личностным аспектом, не просто формальные. И мы надеемся, что вот благодаря такому... Э, душевному презентированию проектов, организации, собственно, своих идей, люди смогут больше поверить друг другу и захотеть сделать что-то еще такое подобное. То есть, ну, как-то заразиться, может быть, этим. Что-то мы ну, что вы сейчас рассказывали, это ну, все на одной да, площадке или разделено секторами, когда они. Или параллельно все происходит в одной площадке. Там дети шалят, это представляет себе. Ну, как бы вот будет как бы какая-то. Будет зонирование. Вот. Да, у нас что это тематически, тематически. Да. А Пространство Я будет делиться на две зоны. Одна из которых, как сказала Наташа, будет площадкой для представления организациями своих проектов. Там же будет проходить, скажем, ток-шоу на тему этих проектов с ведущей. И, скажем, в том же пространстве немного, ну да, в том же пространстве будет детская зона, чтобы люди могли видеть, что там происходит и присоединиться к ней. Другое пространство, которое будет отделено от этого, в нем будут проходить мастер-классы и презентации. И там, собственно, фокус будет не столько на проектах и на людях, которые их делают, она а в идеях, которые вдохновляет людей делать такие проекты. Еще, вопрос коллеги? Да. да. Небольшой, чисто шкурный вопрос. Вот я увидел, у вас будет мастер-класс в Что это такое? Можете в двух словах рассказать? Знаете, кто, что, о чем будет говорить? Ну, чисто такое. А, ну, полностью... Что там будет, мы не скажем, потому что это знает только спикер. Вот. Но я знаю предысторию, почему желание возникло. Вот. Это наш давний друг и активист. Дело в том, что ну, часто взаимодействие с представителями третьего сектора, мы замечаем, ну, в частности Сергей заметил, что э, люди не очень активно пользуются теми, э, Тулзами, которые есть для менеджмента, например, проектов или просто для менеджмента своего собственного времени в э, непосредственно в активности, ну как-то Google Docs, Skype-конференции или еще какие-то То есть элементарные, простые вещи, люди об этом не знают. И, например, у Google, у него есть очень много полезных э, инструментов, о которых, узнав достаточно быстро и просто, можно сэкономить свое время и более эффективно работать. То есть вот такие вот вещи, скорее всего, это будет больше по менеджменту себя. Спасибо, закончены. Спасибо что пришли. Спасибо вам. Будем Спасибо.